Здравствуйте, меня зовут Валерий, фамилия моя Цикмысленко. Я живу недалеко от Одессы, примерно 30 километров, в поселке городского типа великоталинская Я любитель астрономии такой же, как и вы, раз вы смотрите этот фильм, значит вы тоже неравнодушны к звездам. У себя на дачном участке я построил любительскую обсерваторию, где провожу досуг и занимаюсь своим любимым делом. В этом небольшом фильме я бы хотел вам рассказать об истории создания этой обсерватории, оборудовании, которое здесь установлено, ну и о деятельности, которая проводится в ней, то есть то, чем я занимаюсь. Может быть, этот э, фильм будет полезен для людей, увлеченных в эту науку, которые мечтают тоже построить свою обсерваторию или павильон для проведения наблюдений. Ну и вкратце ознакомить вас с, с этим хобби, я, которым я занимаюсь всю жизнь в которой я воплотил, кроме астрономии, еще кучу своих интересных занятий, таких как конструирование, электроника, программирование. Все, что вы увидите здесь, все построено моими руками. От фундамента и до электроники и всего, что здесь есть. Свою экскурсию я, наверное, начну с внешнего вида и попутно буду рассказывать о истории создания обсерватории. Вот так выглядит моя обсерватория издалека. Она представляет собой строение... Каменные, кирпичные. Имеет, башня имеет форму шестигранника. В конце наверху шестигранника выложено кольцо из кирпича круглой формы. На котором уже на круглом рельсе покоится сам купол. Переход между куполом и, и самим зданием сделан в виде козырька навесного, чтобы предотвратить протечки. Два этажа башни разделены на два этажа по, по своим функциональным распределениям, так сказать. На первом этаже оборудована комната отдыха или бытовая комната здесь можно попить чаю отдохнуть посидеть с друзьями для этого есть тут все необходимое труба ЗРТ которую можно наблюдать луну какие-то рассеянные объекты у него увеличение 40 крат здесь и шкаф посуда все что нужно для отдыха лестница с первого этажа ведет на второй этаж в комнату управления На втором этаже есть окошко, закрытое ставнями, его можно открыть на проветривание, В летнее время это замечательно. Выше мы видим купол. Купол представляет собой конструкцию из металлопрофиля трубы. 20 на 20 миллиметров, с которой сварен каркас сам. Снаружи он, он обшит оцинкованной жестью. Каждая грань, их 12 по периметру, выкраена отдельно, подогнуты углы, и все это приклепано к металлической конструкции каркаса. На заклепки алюминиевые. Каждая заклепка посажена на герметик. Общее число заклепок около 1000 штук. Забрала сделана из двух частей, которая раздвигается в две стороны. Ну, про забрала я отдельно расскажу. Это очень своеобразная, уникальная конструкция, которую пришлось несколько раз переделывать, чтобы добиться легкого хода. Ну и в конечном итоге остаться довольным его работой. Сразу все делалось с целью автоматизировать и сделать удаленное управление обсерваторией. Поэтому конструкция представляет собой систему шарниров, карданов, червячных и других шестеренчатых передач, что вы увидите чуть позже. Поднимаемся на второй этаж в комнату управления обсерваторией. Это комната управления. Здесь мое основное рабочее место. Кроме компьютеров, здесь на стенке вот висит карта звездного неба. Неотъемлемый атрибут любой обсерватории, всевозможные приспособления необходимые, ну и атрибуты интерьера, которые скрашивают долгие ночи наблюдений. Вот вход, по которому мы поднимались на второй этаж, а это уже лестница, которая ведет из комнаты управления в подкупольное пространство. В комнате управления, как я уже говорил, размещены компьютеры. Здесь их несколько. Два стареньких компьютера дестопа они живут здесь постоянно. Вот этот левый компьютер он используется в качестве управляющего автогидом и на нем же установлен планетарий, в данном случае Кортес известный, который служит для осуществления функций ГУТУ, то есть наведения телескопа и синхронизации с небом. Второй компьютер представляет собой бездисковую станцию. То есть вот такой вот корпус. Я его обрезал, и там в нем установлена материнская плата. В качестве носителя используется компакт-флеш-карта. На этой компакт-флеш-карте установлена старая система DOS с программой управления известного любителя астрономии Мела Бартлса. Именно этой программой осуществляется управление монтировкой. То есть система управления базируется на программе Мэла Бартлса. Это достаточно простая, надежная программа. Единственный недостаток, что она работает под дозом. Сложность перевода его на Windows состоит в том, что необходимо привязка реального времени, то есть э, все, все временные интервалы вырабатываются программно и тем самым упрощается сама электроника управления телескопом. То есть там в конечном итоге собрано два драйвера шаговых двигателей из ЛБТ порта э, программой Бартлса осуществляется управление самой монтировкой. Третий компьютер ноутбук, который я приношу с собой на наблюдение, используется для осуществления самой съемки, то есть к нему подключена камера и для анализа. Иногда я устанавливаю еще один компьютер, который позволяет там сидеть в интернете заниматься еще какими-то вещами пока идет длительный процесс съемки и рядышком вы увидите еще одно устройство которое я собрал эта коробочка вмещает в себе оптическую развязку между гидирующим компьютером и компьютером управления Максим ДЛ управляет через эту коробочку по порту ЛПТ через оптронную развязку параллельно с кнопками управления телескопом то есть отдельный пульт который вы сейчас увидите он эта коробочка дублирует нажатие кнопочек тем самым я добился более быстрой реакции на гидирование то есть на команда гидирования. До этого я пытался осуществлять это через протоколы LX200, но время, которое необходимо на передачу команд управления по компорту, их декодировку, отработку, достаточно долгое. И тем самым процесс гидирования был не очень удовлетворительным То есть график был достаточно После установки вот этой коробочки ошибка гидирования составляет не более 1 пикселя, или если в секундах примерно там в районе 1-2 секунд дуги. Так же самое на чем еще хороша эта коробочка, на ней установлены кнопки со светодиодами, то есть можно визуально контролировать сам процесс гидирования по каким осям больше проводится коррекция автогидом и дополнительно нажимая на эти кнопки можно управлять отсюда с комнаты управления самим телескопом, не поднимаясь под купол, не нажимая кнопки на на путе управления. ну кроме того еще можно из Самому планетария Тут Есть панель управления телескопа Можно отсюда осуществлять Управление Коммуникации Переходят через отверстие В потолке Под купол Сюда заведены Два удлинителя USB 5 метровых Для управления камерами Кабель управления монтировкой, питание на камеру и так далее. А еще кабель освещения. Тут освещение оборудовано 12 вольтовым, поэтому тут стоит трансформатор, который впоследствии будет объединен с общим блоком управления куполом. Пока в таком не очень приглядном виде. Поднимаемся под купол В святая святых любой обсерватории. подкупленное пространство. Тут естественно установлен основной инструмент деятельности. Это ньютон 200 миллиметровое зеркало, установлен на экваториальной вилочной монтировке. Конструкция самой монтировки в какой-то степени уникальна. Чем? Во-первых, тут используется нестандартный подход к полярной оси. Сама ось неподвижна. Подшипники верхний и нижний укреплены прямо в вилке. Верхний подшипник юстируется, тем самым добиваемся устранения перекосов, перпендикулярности осей. В нижней части белки установлена червячная передача, червячная шестерня оси РА, то есть склонение древней прямого восхождения. На втором переобилке установлена вторая червячная передача осидек склонение. Червячная передача оборудована приводом с шаговым двигателем через промежуточную шестерню с соотношением 1 к 10. Сама червячная шестерня имеет 345 зубьев. Это позволило получить дискретность введения порядка. 18 018 секунд дуги что вполне достаточно вот, вот вы видите нижний привод все управляется через уже известную систему батлоса контроллером вот в этом контроллере размещены драйвера шаговых двигателей. Тоже самодельный контроллер, который я спаял на базе микросхем Allegro a 397776 77, не помню точно. Вот. Сам пульт управления. На пульте управления можно выбрать скорость гидирование или скорость наведения скорость центрирования и так далее ну и кнопки сами кнопки управления вот в данном случае выбрана малая скорость вот видите переключаем вот идет быстрое наведение телескопа Сама труба телескопа упокоится в двух ложементах на такой промежуточной тележке или люльке, как можно назвать. Все это сбалансировано и уравновешено противовесами. Вот один и второй противовес установлен на вилке внизу. Телескоп оборудован автогидом. Короткофокусным. Объектив И-37 с фокусным расстоянием 300 мм и относительным отверстием 4,5 мм. Ахтагид работает в паре с переделанной веб-камерой. Это известная в астрономическом мире веб-камера Philips 900, которая подверглась мной тщательной доработке. То есть в первую очередь здесь была сделана длительная экспозиция. И потом родная цветная камера была заменена на новую черно-белую, которая позволила поднять достаточно хорошо чувствительность самой камеры и позволило получить звезды гидирования практически в любом месте неба на экспозициях до одной секунды более длительные экспозиции нежелательны потому что это уже ухудшает качество гидирования это все установлено в юстировочных кольцах Кольца есть достаточно простые. Я их просто выпилил из куска, из обрезка стальной трубы, обточил немножко на токарном станке и сделал такое крепление, что надежно крепит гид на трубу. Рядышком вы видите стандартный искатель, оборудованный окуляром с перекрестьем. Перекрести подсвечивается, я вот тут сделал такую подсветку в корпусе старого-старого кварца. Вот, кольца тоже самодельные, крепление к трубе самого искателя. На самой трубе вы видите еще щечки текстолитовые. Это Я их не стал снимать, потому что планируется установка вместо этой трубы Телескопа диаметром 300 мм, который сейчас достраиваю. А эта труба уйдет обратно на свою родную треногу. Вот эту. Это ни что иное, как банальный Допсон. Сам купол, как я уже рассказывал, и вы можете увидеть, состоит из каркаса металлопрофильного обшит оцинковка. Внизу можно увидеть две рельсы круглой формы, к которым привязан, привален этот каркас. Нижняя рельса неподвижная установлена на кирпичном кольце. А верхняя является несущей для колес. Колесная пара состоит из двух колес. Сейчас я другую покажу. Вот такая вот колесная пара. Большие обрезиненные колеса. Это колеса качения, по которым катится сам купол. И нижние упорные колеса, которые не дают съезжать куполу с нижнего рельса. Это использованы от детских коньков. В них еще по, по воле судьбы установлены светодиоды, которые при вращении колес сами по себе светятся разными цветами. Вверху вы видите на верхнем рельсе приварена цепь двухрядная по всему периметру кольца. Это как бы основа для привода. Привод немножко не недоделан. Это опять же с намеком на будущее удаленное управление. То есть для этого уже практически все сделано. С этой же целью сделана система открытия забрала это вообще представляет собой достаточно сложную конструкцию из карданных передач система карданных передач вот они два редуктора нижний С рейкой. Вот верхний. Еще одна рейка. Отсюда для синхронизации этих двух редукторов, то есть для одновременной работы нижнего и верхнего, используется вот такая вот сложная карданная передача с промежуточным редуктором вот он промежуточный редуктор и отсюда сейчас установлена тут ручка я пока руками это все открываю впоследствии вместо ручки ставится двигатель с редуктором, он тоже уже есть что позволит дистанционно управлять самим забралом но это еще не все. Верхний и нижний редуктор толкают одну створку. Каждой свою. Синхронизация концов створок осуществляется через блочно-тросовую систему. Вот такую. Снизу вы, наверное, видели... На штанге по краям установлены блочки, через которые перекинут стальной трос. Вот я попытаюсь вам это сейчас показать. Вот. Этим самым, после многих переделок самого забрала, я все-таки добился очень плавного и легкого их открытия, особенно в зимний период, когда их клинило, заедало. И, и процесс открытия был очень утомительным, сопровождался диким грохотом, испугом всех соседских собак. Здесь же можно увидеть крючки. Это элемент шторм захвата то есть когда купол припаркован через эти крючки вот цепи накидывается и купол паркуется освещение подкупольного пространства установлено по периметру вот нижнего бетонного кольца 4 вот таких светильника В каждом светильнике установлены две автомобильные лампочки. Одна красного цвета, другая белого цвета. То есть можно выбирать любой цвет подсветки. Красный используется иногда для визуальных наблюдений, чтобы не терять адаптацию глаз, а нужно что-то, какие-то операции произвести под куполом. Вот я включаю красный цвет. Двигается купол достаточно легко, вот таким макаром можно его сдвигать можно даже вон одной рукой это сделать, а после установки самого привода я думаю это будет еще проще. Тут у меня маска Бахтинова, тоже самодельно, сделан очень просто из обрезка фольгированного текстолита вырезанные окошки потом вырезал полоски из тонкой жести припаял все это покрашено и тремя крючками легко крепится на трубу телескопа очень эффективная маска простая в изготовлении у меня на ее изготовление ушло не более двух часов вот еще один элемент приспособлений это простой экран который использовали в детстве для показа диафильмов я его использую для снятия флэдф файлов То есть, когда не дожидаясь утреннего неба или вечером не успел, нужно снять флеты вот я его использую подсвечивается небольшой лампочкой накаливания обычной и подбирается экспозиция получаются довольно неплохие флэт файлы вот сейчас я подключился к телескопу сконнектился из планетария не могу им управлять или отсюда с панели вот если слышите звук самой монтировки. Можно выбрать любую скорость. Можно управлять телескопом с пульта оптической развязки. Вот слышно, как телескоп наводится. Попытно мы контролируем сам процесс гидирования этими же светодиодами. Из планетария можем навестись на любую звезду. Вот, допустим, выбираем звезду и нажимаем кнопочку Идти. Вот мы телескоп поехал.